Дорогие друзья, вы находитесь на канале Go Play Games. С вами я, София Мы продолжаем нашего детектива Главное тут не запутаться, не перепутаться Что, куда, зачем, почему, для чего и так далее Сейчас мы, наши действия таковы, что мы идем в закусочную Расспрашивать нашу дамочку, Мэрия По поводу того, что она встречалась с Даном Потому что она там, типа, прикинулась такой, типа, ой, я ничего не знаю, ничего не знаю, с этим не знакома, с тем не Ну, мне кажется, она не виновата, я. Я не думаю о что она как-то связана с убийством. Мне кажется, с убийством связана его дочь. Потому что, ну, по-моему, ей похеру. И мне кажется, в завещании она нам что-то набрала. Потому что, простите, на сейв был поставлен код день рождения Мэри. Я не думаю о том, что клуб, он как бы оставил бы своей дочери. Я так понимаю, отношения были совсем говно. Поэтому, мне кажется, в завещании там что-то... Она нам наврала, она нам наврала. Темнит, темнит, вот прям вот чувствую я это. Хм. Я знаю, вы что-то скрываете. Что? А -а -а, вы страдаете сильнее, чем хотите показать. Я знаю о Джоуи Данни с днем рождения. С днем рождения? Я тут узнал, что он был у вас на прошлой неделе. О, -о, -о, -о, -о, -о, -о, -о. спасибо. Не за что. Уверен, вы получили прекрасные подарки. Например, Данн сделал дату вашего рождения кодом своего сейфа. Пам-пам. Не падай мой. Я не могу разговаривать здесь. Моя смена заканчивается через 10 минут. Подождете? Да. Можно мне еще кофе, Мэри? Уже иду. Вот так вот. Мы ей легонечко намекнули, потому что мы знаем. Мы знаем, мы в курсе. Не надо нам морочить голову. Мы все знаем. Мы обо всем догадались. Мы молодцы. Мы все поняли. Мы все поняли. Сейчас будет немножечко другой разговор. В другом формате. Парнел, ангел стареющего Джо Мы встречались почти два года. Все началось. В общем, утром по будням я убирала клуб перед сменой в закусочной. Джоуи всегда приходил рано, чуть позже меня. Он говорил, что это лучшее время для самых неприятных дел. О, да, я его понимаю. Тренирок в бумаге уборка. Он помогал вам с уборкой? Нет, бедный Джоуи. Я бы ему никогда не позволила. Он и так столько всего делал, даже сам убирал, когда я брала выходной. Он терпеть не мог работать с бумагами. Но уж такой он был. Вместо того, чтобы откладывать неприятные вещи, он делал их как можно раньше. Однажды он застал меня в слезах. У меня был трудный день и. Вы притворяешь. Он вами воспользовался, он попытался подбодрить вас? Он попытался вас развеселить. Он указал на кофеварку. Вам не помешает чашечка кофе и свежий воздух. Это была первая из множества чашек, выпитых на крыше. И вы соблазнили Дана. И Дан соблазнил вас. А? И Дан вас -дан соблазнил? вас и соблазнил. Это слишком сильное слово, мистер Блэксет. Или она его соблазнила. Кто из вас? Возможно, вы слишком молоды, чтобы это понять, но... Настоящая любовь имеет мало общего с соблазнением. Однажды... Мы друг мы осознали, друга соблазнили. Кофе ...на крыше лучшая часть нашего дня. Мы стали проводить больше времени вместе. Но никому об этом не рассказывали. соблазнение? Зачем делать из этого тайну? Нужно было сказать Соню или... все же рассказали? Почему вы скрывали отношения? Из-за Сони. Они с Джоуи отдалились друг от друга после смерти ее матери. Он боялся, что наши отношения все ухудшат. Но однажды, стоя на крыше, мы поняли, насколько важны для нас эти отношения. И мы решили продлить этот момент на всю жизнь. Он сделал вам предложение. И он позвал вас замуж. Да, именно. Он подарил мне кольцо, и мы решили все всем рассказать. Он сказал, что должен разделить счастье со своей девочкой. Но выходит, не так уж он был счастлив. баби Ель был ему как сын. Вы хотели, чтобы о вашей связи узнала Соня? А что с Елем? Ведь он был ему как сын. Вероятно, вы уже заметили, что я немного простужен. Мне пора домой. А, спасибо за Пожалуйста, вам стоит прикрыть горло. Слишком много кофе и свежего воздуха. Ладно. Спасибо за информацию. Спасибо, что все мне рассказали. Поправляйтесь. Я недавно потеряла шарф. Не знаю где. Прошу меня извинить. Мой автобус. Было приятно пообщаться, мистер Бурца. Потеряла шарф. Ладно. Пока не держу. Есть о чем подумать. Мэри простужила. Типа слишком много кофе. И слишком много свежего воздуха. Типа он хотел ее подкольнуть по поводу того, что у нее там свиданки на крышах были. Подождите, а на крыше же ведь еще и окно разбитое мы же увидели с вами разбитое окно. Мы больше ничего не можем выяснить. Вроде нет. Если нигде дедукция больше не выскочила, значит не это самое. А, кстати, дверь нам же ведь нужно шкафчик открыть. Точно! Открыть нужен шкафчик. А вот что тут стали? Я тут в одиночестве думаю, а тут это. Со всех сторон подошли ко мне. Так, идем скрывать шкафчик. По идее, как там вот, вот тут вот можно обойти. О! Привет! Спасибо, друг. Можешь еще что-то рассказать о смерти Дана? Ну, совсем немного. Память точно не мой конек. Так, Джо Дан, Соня Дан, расовые проблемы, вот. Дан не был черным, но позволял тебе и Бобби Елю здесь тренироваться. Да, это был первый смешанный клуб в городе, кажется. Но нравилось это не всем, да? Ты видел граффити, да? Если я доберусь до этого ублюдка. Так, Бобби Ель. Как считаешь, где может быть Бобби Ель? Без понятия. Квартира, семья, прошлое, ну-ка. Прошлое? Ты говорил, Ель, когда ты состоял в банде. Не знаешь, в какой? Да хрен его знает, Джон. Это ж Нью-Йорк. Тут кого нет к ней, все в какой-нибудь банде. <свят> так, квартира. Я заходил домой к Боби Елю. Мне кажется, он может быть связан с букмекером Олири. Ты уверен? Ель, конечно, разное творил Но Дан воспитал из него достойного парня Я не детектив Но за эту ниточку тянуть бы не стал Так, карьера Раз Ель должен биться с действующим чемпионом Похоже, он может многого достичь Он не проиграл ни разу с тех пор, как перешел в профи Этот мелкий засранец пару лет назад весь дух из меня вышиб На семья ты не знаешь, у него есть родственники? А, отец. Его зовут э, э, Авинариус. Авинариус? Боксер-поэт? Но он же пропал лет 20 назад. Да, и вскоре умерла его жена, мать Бобби. Так что, считай, с тех пор у парнишки, кроме Дана, семьи не было. Иди колотить блин, за и вот эти имена, кошмар. Джодан. Ну, расскажи. Каким был Джодан? Он был хорошим мужиком. Видел все эти надписи на стенах? Для поднятия боевого духа. Джо в самом деле в них верил. В каждую из них. Так, пистолет в сейфе, саксофон. Джо или Джоуи? Дать про пистолет в сейфе. Ты знаешь, что Джодан хранил в сейфе пистолет? Да нифига. Он ненавидел огнестрел. Хотя... Когда Бобби Ель был подростком, он много всякой ерунды творил. Даже забросил клуб и вступил в банду. Но ничего серьезного. Как-то утром он вломился в клуб. Джо был уже здесь и застукал его. Бобби ткнул в Дана пушкой и велел открыть сейф. Ну, Джо открыл. А потом попросил Бобби положить туда пушку, уйти из банды и вернуться в бокс. Я пришел минут через пять и увидел, как Боби рыдает на плече у Джо. А потом он просто встал и надел перчатки. Ну, а ни хера себе. Окей. Вот это вот история, прям история, да. Так, Джо, Джо или Джо? Алкоголь. Алкоголь? Давайте алкоголь. Я нашел на крыше бутылку из-под вина. Джодан пил. Было дело, когда жена умерла. Но потом он бросил. И выпивал только по особым случаям. Видимо, тогда он сделал предложение, так когда с винишком было. Джо или Джоуи? Джодан или Дан. Что? Никто не звал его Джоуи. Ну разве что жена. Хотя после смерти она его вообще никак не называла. Охренеть юмор. Логика! Саксофон. Он играл на саксофоне, верно? Да. Причем совсем неплохо для белого. Но бросил играть после смерти жены. Глупо, да? Ну то есть, телочки обожают, Сакс. Зачем бросать, если ты наконец свободен? Идите, юморист! Прямо я смотрю от Бога прям вообще. Шуточки, все, одна за другой. Можно рассказать о Соне Дан. Горячая штучка, да? Нет. Нет, нет, никому из нас она не нравится. Так, вы хорошо ладите. Она не выглядит грустной. Ну-ка, давайте. Не будем про грусть, просто вы хорошо ладите, да? Начнем с этого. Похоже, вы неплохо ладите. Ну, я ее с детских лет знаю. Но она с тех пор здорово подросла. Если ты понимаешь, о чем я. Да, я хватит. Я не видел ее с тех пор, как она поступила в колледж. Наверное, 4 года. Хватит все ниже поезда жутить. Да сколько можно-то везде? Одно и то же. Так, она не выглядит грустной. Кажется, смерть отца не слишком ее опечалила Ну, она любит прикидываться холодной И поэтому она такая горячая Чувак, нет Так, все, продолжай тренировку Я пойду, не буду мешать тренировке Ладно Развлекайся со своей грушей Так, а мы пойдем взламывать ящик Наконец-таки пришло это время Настал этот момент Мы дошли Опа Так, ну-ка Кашечки ели, полно интересных вещей Паркник Личный спортзал у вас в кармане До пяти пружин повышенной упругости Для укрепления мышц верхней части тела Как раз этот эспандер Добавляйте пружины по мере необходимости. И две пружинки там. Значит, как раз у него эспандер как раз из трех пружин, да. Это что? Дыра и другие стихотворения. Авраам Гринберг. Ну что, и стишки читает какую ты Интересный малый. Что, ты... Хочешь ее открыть? Я бы пролистнула на всякий случай, чтобы посмотреть, что там между страницами. Может, он там что-то держал. Кто знает. Улик достаточно для дедукции. Хорошо. Ну, смотрите, еле, получается, выкинул... Вот, из интерес, интересных вещей. Кто-то выбросил мусор-эспандер. Это был ель. По крайней мере, я знаю, что выброшенный эспандер принадлежит елю. Нет, я, я сомневаюсь, что ель убили. убил. Дана? Дана? Еще что-то открыть? Майк Ба Батлер, кого-то, какого-то Артура решил открыть ехера. Так. Пахнет краской. Краской. В Шершфе Артура Такера лежит испачканное полотенце. Так. Гордость Южан. А полярная нация наносит новый удар. Шовинисты уверены, что бог создал землю исключительно для белой расы. Лидеры, лидеры радикальной группировки поддержали Артура Тейкера. Пес на коленях. Одного из семи членов организации арестованного во время беспорядков. Мистер Такер, боксер-любитель, предположительно сломал челюсть офицеру полиции. Сволочи. Фашлюсты. Замечательно. Ну, то есть, получается, то он и измазал, да, ему шкафчик? Дедукция, да. чи дин Сразу. ты Так. Кому принадлежит шкафчик? Отпечатки. Так. Есть российская надпись. Вот. Та -ра -ра! Артур Такер сделал российскую надпись на шкафчике Еля. Это кто-то пытался сломать, сразу видно. Ну, а чей... конечно. Чей шкафчик Джон? Кто там? Ну, и, в принципе, все, да, мы тут все осмотрели. Или нет? О, еще открыть? Отлично, давай. воу воу воу воу -во. Ого, смотрите, из банды. Какого черта? А Джейк, назови хоть одну причину, по которой я не должен тебе вмазать. Какого хрена ты забыл у меня в шкафчике? Я же детектив, да, Б. Я же детектив. Работа у меня такая. Да, а еще ты мой друг. По крайней мере, я так считал. Убери руки. Иногда да. тебе так и тянет врезать. Джейкзол, а. подожди, а ты ч... Ты знал? Ну, то есть, поэтому он нам сказал то, что, типа, не нужно тянуть за соломинку, где, что этот самый букмекер убил как раз и... этого Дана. Так, так, Джейк записил, когда увидел, как я обыскиваю его шкафчик. Так, работает, но на... он носит на, так, булавку. Откуда у тебя эта булавка, Джейк? Во что ты вляпался? А, Джейк не скажет, что работает на Оллере. К сожалению, да. Охренеть. Вот это вот мы сейчас вот прям вот... Вау! Узнали тут. Какие подробности всякие. Так, там мы внизу были. Вот это мы тоже открывали. Мне кажется, я там не, не все осмотрела. Подождите. Реально. Открой еще раз. Мне кажется, там можно еще и бита осмотреть. Или нет? Карточка. Зато карточку нашли. Нет, биту он мне это самое не берет. Все, поняла. Ну ладно, выходим тогда. Со мной теперь больше не разговариваешь? Так, Джейк. Я же сказал. Десмонт, а? Я знаю, что ты на него работаешь. Да ну что за ерунду ты несешь? С чего ты взял? Мне сказали его люди, я видел булавку в твоем шкафчике. Я видел в твоем шкафчике булавку с Клевером. Я знаю, что она означает. Ладно, предположим, ты прав. И что теперь? Что ты будешь делать? Ты а? Ничего, успокойся а, предложи, я ведь детектив. Скажу копам, ничего, ты же мой друг. Я же детектив. Что, по-твоему, я сделаю? Да, детектив из тебя явно лучше, чем друг. Ладно, победа твоя, киса. С деньгами сейчас не очень. Последний раз мне хорошо платили за охрану Натальи. А это было давно. И тут вдруг появляется Олири и предлагает мне работу телохранителя. И что было делать? Я тебя понимаю. Да, я тебя понимаю. Серьезно? Нет. Ты вроде не из тех, кто берется за сомнительные дела. Я приходила свинуться на такую работу. Мне тоже приходилось заниматься грязной работой. Ну, давайте по подмажемся. Я тоже делал нечто подобное. Да, дело. Даже хуже. Но я этим не горжусь. Например, сегодня утром. Слушай! Лири может и занимается подпольными азартными играми, но людей не убивает и вдов не разоряет. А я... Я просто телохранитель. Слежу за тем, чтобы никто не пострадал. Все, что я делаю, законно на сто процентов. У меня есть договор, и мне выписывают чеки. Разве это плохо? Не поспоришь. Ты прав. То, что он проворачивает незаконные сделки, не делает тебя преступником. Мы отвечаем только за собственные действия. Но меня беспокоит не это. Ты скрываешь причастность Олири к смерти Джодана? Я думаю, ты причастник к смерти Дана. Нет, я не думаю, что он ну, это... Я знаю, что ты пытаешься скрыть причастность Олири к смерти Джодана. Что? Олири? Да нет. Ну, то есть, вряд ли. Джейк, прошу тебя. Ладно. Похоже, нет смысла это скрывать. Я был здесь, когда умер, Дан. Продолжай. Я должен был кое-что сделать по поручению Олирии. Он велит носить булавку с клевером, когда я работаю на него. Ты видел, я оставил чертову побрякушку в шкафчике. и угадаю. Ты вошел через заднюю дверь. Откуда ты? Ну да, так и было. Джо говорил, что придет вечером что-то покрасить. Но я забыл. Так что я вошел и замер, когда увидел его на лесах. А он стоял и крыл Боби еле на все лады. Так, э, что он говорил? Что такое? Такое часто было? Так, что он говорил? И что же именно он говорил? Ну, что-то вроде, если ты это сделаешь, я отменю бой и прослежу, чтобы ноги твоей больше не было в этом зале. Я не хотел, чтобы они меня заметили и улизнул. Джейк почему ты сразу не сказал я подумал, ты взбесишься ну, ты ошибся прости, надо было тебе рассказать ладно, все ошибаются не переживай, мы все совершаем ошибки, мне пора надо обдумать все, что ты мне рассказал спасибо, Джон ну смотрите мы знаем, кто выкинул тогда получается, мы знаем, кто выкинул банку краски это, видимо, Дан напсиховался и просто ее выбросил. Ну вот. Он же ведь красил там что-то. Потом орался с Елем. Ель там тоже психанул. Я не думаю, что Ель его убивал. Я думаю, что Ель психанул, выбросил, Вышел, выбросил эспандер и ушел. Что у тебя это не будет? Это... А, ну, эспандеры мы уже поняли, кто выбросил. Я думаю... Да, Елю. Если Джейку, когда Дон так красил что-то в клубе, он сильно поссорился с Елем. Ну, вот я думаю, что вот... Они посрались, и вот как раз Дон выкинул банку краски. Ну, он просто закончил красить и выбросил ее. Да, нет. Нет, да. Ладно. Рано еще что-то думать, делать. В смысле, что, что, что ты хочешь, боксерскую груш? Что-то хочет боксерскую груш. Как-то раз я от злости разорвал такой мешок, когтями. Там пытается надпись какая-то появиться, но что-то не, не получается у нее. Мигающая надпись, новый вид! Где он только такую краску берет? Ах! Что тут? Главное не победа, а стремление к ней. Так, что мы еще можем узнать? Нам бы еле блин, найти этого. Так, она нам может что-нибудь сказать? когда интервью с Уикли. Расскажите о страховке клуба. Ну-ка. Я не спросил, застрахован ли клуб. Как раз это я сейчас и читаю. Похоже на стандартный полис для малого бизнеса. Ну-ка. чутье. Ничего. Пусто. Так, интервью с Уикли. Давайте. Послушайте, у меня есть друг, журналист, и дело в том, что... Он хочет взять у вас интервью. Ну, давай. Он очень хочет взять у вас интервью. Зачем? Женщина во главе боксерского клуба. Интересная история. И как же ваш друг об этом узнал, если не секрет? От прессы такой не скроешь. Ну, вы же знаете такие вещи. И слушать не желаю. Хочется уже наконец-то увидеть ваш профессионализм. А, типа, она подумала, что мы сдали. Ну, в принципе, мы издали. сдали. Хотя, нет, мы ничего не сдавали, он сам. Так, завещание данное. Я забыл уточнить кое-что о завещании вашего отца. А, спасибо за информацию. Ладно, спасибо. Подожди! Я знаю, у кого было кольцо вашей матери. Не надо. Благодарю. Пока что этого достаточно. Пока не надо. Я понял. Я вам не нравлюсь. Но вам нужно кое-что знать. я слушаю. Горе не оправдывает плохие манеры. Я вам понравлюсь, я и сам себе не нравлюсь. Я найду Еля. Я найду Еля. Будьте уверены. Приму к сведению, мистер Блэксет. И вновь почернул свой профессионализм. Ах! Ладно, идем отсюда. Про кольцо и рассказывать не будем, но ну е нафиг. Там сама захочет, сама расскажет. Там это самое. Мэри или как ее там? Че, поехали нахрен отсюда? Я бы предпочел желтый кадиллак. О, но нет? Ещ нет? А-а-а! А что делать? ё -моё. Или про кольцо ей рассказать. Или не надо. Мне я просто не хочу. Так, ну-ка давайте тут прогуляемся. Может у нашего бомжика что-нибудь спросим. Ну двоих как минимум. Кто тут ходил туда-сюда, мы уже знаем. Братан, как дела? Так. Ну чё ты? Вы что-нибудь еще помните про день, когда нашли фиговину с пружинами и банку краски? Да. Что? Нет, стой, стой, стой. Я тут немного подумал и нет. Эй, друг, может, угостишь сигаретой в благодарность? Это ж сейчас умрешь и без неё. Конечно, держите. Ну и расхочешь, на. Я просто подумал, вдруг он ты не несешь ответственности за мое жалкое состояние? Думаешь, это не ты виноват? Это правительство отправило меня на войну. Меня тоже. Хорошо. Значит, тебя уже доводилось убивать. Значит, еще один бездомный не должен вызвать у тебя затруднений, профессор. Ну, я не люблю говорить об этом. Я не люблю говорить об этом. Ладно, ладно, я понимаю. Э, стой, стой, но это не то, что я хотел сказать. Нет, ну, ну, знаешь, козлы любят перескакивать с одного на другое. Правительство платило за все. Армейскую форму, провизию, оружие. Зелье, шлюх, наркоту. Знаешь, откуда взялись деньги на все это? Из налогов, твоих налогов, мой дорогой друг. Ты помог им отрезать мне ноги. Они объявляют войну. Войну? В любом удобном случае, чтобы оружейная индустрия, которая финансирует их компании, богатела и богатела и богатела. И вот так мы даем им деньги. Да, войну. Поэтому любая связь с коррупцией делает из нас соучастников. Разве что кому-то удается удержаться от этого подальше? Все? Я нашел такое место, мой верный ученик. В отеле Миллион звезд. Следуй за своим наставником. Великим, как вас зовут? Вы так и не сказали. Понял, принял, оценил. Ну и я дала ему сигарету, потому что вдруг бы он нам бы что-нибудь еще бы сказал. Ну, да, я в корыстых целях, но тем не менее. Так. ⁇ -мо ⁇ Ч ⁇ дальше-то? Я не думаю, что мне стоит ей говорить про кольцо. По крайней мере, я этого не хочу. Может быть, на крышу сейчас зайти посмотреть еще? Может быть она тут шарф оставила, это самая Мэри. Сейчас мы найдем шарф. Это то самое винишко, которое они тут попивали периодически. Бутылочка с розочкой. Так. Чё, тут ничего такого особого нету. тут вообще-вообще ничего нету. Ну тут вот разбитое стекло у нас получается, да? Даже представлять не хочу, как Уикли отсюда падает. М -м -м. Интересно, а если его не поймать, он бы провалился туда? Очень любопытно. Что еще? А, вот это вот что у нас тут валяется? Какая-то какая штука. А, это платежка, наверное. Так, давайте попробуем зайти в, в этот самый к на работу. Может быть там что-то будет. Опять прогулки начнутся. Ту -ту. Футбол какой-то стоит и стоит все время. Может хотя бы тут мы что-нибудь узнаем? Давай. Ну иди. Вот он выходит, встает и все, и не двигается. Ну опять муж какой-то идет. Скоро, скоро все узнаем. Все будет нормально. Скоро все мы это сможем. А, типа закрыто. Здравствуйте, я это верблю. Буду Черт. через 10 минут. Нормально так. А там вс ⁇ равно как сидит. Я больше никуда не могу пройти. Там ничего вроде бы. Ладно. Хорошо. Сейчас, сейчас я погуляю, поищу, посмотрю, что тут как. О, блин. Ха -ха, сразу карточку нашла. Сейчас попробуем позвонить комиссару. Уже звонил. Думаю, у меня есть новая зацепка в деле Дана. А, смог стать жертвой расовых предрассудков, дама, обручился с уборщицей. Тут замешан Олли Рио. Это все. А, это это все в смысле, что поесть трубку. Распред... А, Дан мог стать жертвой, так. Замешан Олирий. Ну, я думаю, что вот это вот. Я столкнулся с парнями Олири в доме у Еля. Они ждали его. Это вполне ожидаемо. Они занимаются незаконными ставками. Если бы они состоится, они потеряют деньги. Я был бы рад прищебить хвост Олири. Но от них подозрений мало. Я не закончил. Думаю, у меня есть новая зацепка в деле Дана. Так, ладно. Ну, раз их предрассудок вряд ли. Скорее всего... Ну, и обручить что тоже вряд ли. Из этих двух, наверное, предрассудки? Я нашел российскую мазню на дверцах шкафчиков в клубе Дана. Сам он расовыми предрассудками не страдал. Может быть, это как-то связано с его смертью? Джон, половина преступлений в этом городе совершается на расовой почве. Без веских доказательств, что это не самоубийство. Мои руки связаны. Думаю, у меня есть новая зацепка в деле Дана. Джейк работает на Оллере. Дан обручился с уборщицей. Дана вруч... Дан обрушился убедиться на уборщице из клуба. Мила, звоните в Whats News. Там уж точно знает, что делать с такой невероятной интересной информацией. Дан сделал дату ее рождения кодом сейфа. Он даже кольцо ей подарил. Самоубийцы такие восторженные, вы же знаете. Ладно, я все еще не убежден, но возможно кое-что у меня для вас есть. Удал ладно! Все, проходим дальше. Ура! <смех> Пробиваемся сквозь завесу тайны. Ладно, сейчас, сейчас все узнаем, сейчас все мы раскроем. Мы же молод... мы лучшие детективы этого города. Ну, типа, он сделал ставку на то, в что. Немногое происходит не в попад, как в плохой песне. Все ноты на месте, но звучат фальшиво и никак не складываются в подобие мелодии. О! И все же есть способы связать их и добиться гармонии, которые не всегда нам доступны. Наш шериф? Капитан? У вас усталый вид, Джон? я кот. Тут ничего не поделать. Мы, коты, всегда такие. Что ж, тем не менее, я рад вас видеть. Да, я измотан. И умираю с голоду. Только что вернулся с ежегодного медосмотра. Мне пришлось не только попаститься. Они заставили меня выпить два огромных стакана воды. Джон. Как вы? Да, бывало и получше. Бывали у меня времена и получше, и они еще вернутся, надеюсь. Мы оба этого заслуживаем. В общем, я и рад бы помочь вам в этом деле, но не могу. Вы же знаете, я на службе у штата Нью-Йорк. И даже будь у меня информация, я не вправе делиться ей с частным детективом. Даже если бы она лежала прямо на этом столе. Закажите себе что-нибудь. Вы вроде умираете с голоду. Почему бы вам не пойти к стойке и не заказать что-нибудь? Да, согласен. Отличная идея. Прошу прощения. Так, ну погнали. Беру судебно медицинская экспертиза восточного Мэнхэта. Мэнхэта. Отчет патологоанатома предварительный. Ого, хо хо хо а, Дело 176097 60, Медицинская блога Покойник Джофф Ричард Дан мужское семейное положение вдовец а, Вид рысь, окрас темно-бурый Возраст 47 лет Вес 74 кг, рост 169 см Так, вес и рост Дана Погнали дальше Результаты наружного осмотра Механическая асфиксия Обусловлена с давлением шеи петлей По всей окружности шеи Наблюдаются черные коль... Черные кольцевых отметки Оставленные упомянутой петлей хм. А, 4 кольцевых отметки На костяшках правой руки Заметны ссадины И следы отека Вероятно, вследствие недавней травмы Интересно На шею Дана 4 отметины И на костяшках травмы у нашей. На ну блин, это же было А, -а. дальше Результаты осмотра внутренних органов. Оно внутренних органов не проводился, поскольку результаты наружного осмотра оказались достаточно информативными. Ах ты, чьё мое! Время и дата смерти около 7 вечера. Причина смерти механическая асфиксия, задушен. Вид смерти самоубийства. Ну, то есть он дрался, его просто... что тут подумал. Что лучше поем, Дона? Это полезнее. Спасибо. Если честно, Джон, раньше у меня было прекрасное зрение, не то что теперь. Прошу, обещайте, что не станете вершить правосудие своими руками. Мне бы хотелось думать, что самосуд это не наш путь. Постараюсь. Конечно, вы можете мне доверять. Даю слово. Ладно. В любом случае, держите меня в курсе, хорошо? Постараемся! Можете на это рассчитывать, друг. Берегите себя, Джон. Как всегда, Смирнов дал мне новую и потенциально полезную информацию. И пищу для размышлений. Если такой старый пес скалит зубы, кого-то точно укусят. Хера, себе три дедукции сразу. Да ну слышь. Нас... Так, ну он дрался. Перед смертью, получается. Так. Когда он умер, костяшки на его руке были разбиты. Так. А, Вес Дана... Подожди, вот. Меня мучают сомнения по поводу самоубийства. Когда Дан умер, костяшки на его руке были разбиты. Что, нет? Можно, кстати, сделать вот так. Если верить Джейку, они посрались, да? Его костяшки были разбиты. Его рост вес маленький слишком для того, чтобы... Да, нет? Блин, даже заинтересно, что то такое? А, подождите. Испандер? У него уже на шее, подожди. А где? О том, что у него на шее остались эти самые. Свой... Самоубийство дано Испандер. Нет? Ладно. Ну, вес Дана окей. Что? Сомнений вес? Хм. Дана убили. Дан был недостаточно высок, чтобы повесить на... Вот! Рост, я же говорила с самого начала об этом. Улик до достаточно для дедукции. Вот о чем я и говорила. В самом начале, что мне кажется, что Дан не настолько высокий. Я намного выше Дана, но едва дотягиваюсь до петли. Дан просто не мог повеситься. Ну, как бы да. Без помощи, как минимум. Погнали дальше. был недостаточно высок чтобы повеситься на этой веревке ну-ка нет не сопротивлялся Да на шее вот четыре следа от веревки выброшенный эспандер принадлежит а -а -а -а -а -а. сейчас подождите они посрались нет так, 4 следа. Выброшенный спандер. Uh... Нет. Ладно, брошенный спандер. Так, дан был недостаточно высок, чтобы повеситься на этой веревке. У данного на 4 следа. Блин, да, прекратить. Четыре следа. И брошенный спандер. Вот. Бобби Ель. Не знаю, был ли у тебя мотив убивать Дана. Зато точно было орудие убийства. Дану затушили спандером Еля. Блик достаточно для дедукции. Погнали дальше. Думаем, думаем, думаем. Давайте, соображаем, соображаем. Давайте. Погнали. Что тут еще? А, Дана задушили эспандером Еля. Но они поссорились. Что, нет? Так, на полу уже в клубе осталось пятно краски. Дан хотел отменить бой. И они поругались. Так, когда-то умер на его костяшках, его костяшки были разбиты. Они поругались. Что еще надо, да? И он задушен с пандером Ели, нет? Значит, они поругались. Он был задушен... Пулем. блин, они поругались. Банка. И краска. Кры. Еще. На полу осталось пятно краски. Хера себе! Дан, наверное, ударил по банке, когда ругался с Елем. Пожалуй, ясно, что он был так зол, что хотел отменить бой. Дан выбросил в мусор банку краски, да. Об этом я тоже уже говорила. Еще. Еще у нас что-то. Так. Так, кому принадлежали, при, так, в клубе отпечатки? Ну, скорее ему и принадлежали. Да, он хотел отменить бой. Да, нас затушили с пандером еля. Не знаю, как-то так, если нет. А, -а, а что ты еще можешь... Что? Какое? Сделал довольно откровенно фотографию носорогу с любовницей. Но это, по мне кажется, к этому делу вообще никакой не имеет, да? То есть у меня вот эти вот четыре есть. Мэри прослужена, она тут вообще ни при чем. Кому... Ну, вот в данной, в данной пока что ситуации, кому принадлежат отпечатки ног в клубе? То есть кто-то, наверное, хотел подставить? Да? Боже. Неужели ель убил Дана просто потому, что тот хотел отменить бой? Ну, еле в любом случае нам нужен. Я всегда знала, что с Бобби не все в порядке. Ну и подумать не могла, что он способен на такое. <связать> Рановаться для Вердикта, все улики против него. Не думаю, что он виновен, я не думаю, что он виновен. Не могу избавиться от ощущения, что Бобби ель ни при чем. Но Испандер, коробка в шкафчике, отметины на шее отца. Все указывает на него. Ну, указывает. Да. В любом случае это ничего не меняет. Еще как меняет. Теперь мы знаем, что это не самоубийство. Отец все так же мертв, а Бобби Еле вы так и не нашли. Ничего не изменилось. То, что мы вскрыли сейф и наше отцовское завещание, ничего нам не дает. Не мы, а я. Так что поторопитесь. Время не ждет. Ну, тем более, я не думаю, что Ель убил его, потому что, блин, ну... Даже ствол Еля лежит в сейфе. Меня не перестает удивлять равнодушие Сони. А еще интересно, почему она настроена против Еля. Так, кто-то приехал тут? Джон на... Блэксет? Кажется, я должен извиниться. Кто тебе надо? Это Шакала или кто? Ну, да, извинения приняты. Извинения приняты. Но за что вы извинялись? <свят> Мне кажется, мои сотрудники не проявили к вам должного уважения. Увольте носорога. Мне очень жаль, что ребята помяли ваш костюм. Видите ли, они не знали, что у нас общая цель. Бобби ель я хочу найти его и узнать, что же произошло, так же, как и вы. Прошу. Составьте мне компанию. Почему бы не поделиться сведениями? Увольте носорога, ну, и тогда я сяду с вами разговаривать. Олери, не союзник. Нет, и не поеду. Боюсь, я вынужден отказаться. Не могу садиться в такую шикарную машину в мятом костюме. О, не понимаю, что в этом такого. Впрочем, если эти маленькие складочки так вам досаждают. Предпочитаю играть наверняка. Я говорю, уволите носорога, тогда я сяду. Тогда поговорим. Даюма, вам пришлось сесть в машину. Ну ладно, бывает. Подумаешь, херня какая. О, как много времени прошло-то. Яяяяяяяяяяя. Ладно, смотрим заставку и все и все заканчиваем, заканчиваем. Или прям тут останавливаемся? Да. Стой, стой, стой, стой, стой стой. Спасибо, Блэксэт Вы не пожалеете Давайте сразу к делу Давай Мне нужно, чтобы Бобби Ель дрался со Стоуном На кону слишком много денег Поэтому я предлагаю вам свою помощь в поисках Еля Давайте сотрудничать я не работаю с преступниками, я работаю один. Какая помощь вам нужна, я согласен. Так, какая помощь вам нужна? Какая помощь вам нужна? Просто обмен информацией. Вы хороший детектив, а я, скажем, у меня есть свои способы заставить людей говорить. Так, сделки не будет. Думаю, на этот раз я пас. Что? Вас напугали свои способы? Прошу, выслушайте меня. Скажем, я ставлю пинту пива на то, что мы за три дня найдем еле, а вы что не найдем? Через три дня один из нас покупает другому пиво. Что в этом плохого? Просто двое взрослых мужчин добровольно и за свой собственный счет заключают маленькую частную сделку. И самое важное, совершенно никто не пострадает. Да, я занимаюсь и горным бизнесом. Что в этом плохого? Это безнравственно. Безврастно. Сначала это безнравственно. Безнравственно? Я вам расскажу, что такое безнравственно. Да, То, как наше правительство разрушает Америку. Мы живем в якобы свободной стране, в которой честный человек всегда может заработать себе на хлеб, так. если не причиняет никому вреда. Вы не коммунист. По крайней мере, я. Никогда в этом не сомневался. Я. оставлю свои мысли при себе, симпатизирую им. Не коммуняка. Оставь свои мысли при себе. При всем уважении, я считаю, это не ваше дело. У, ладно, ладно. Не важно. В любом случае, я не об этом. Правительство попирает ценности нашей нации и принимает коммунистические законы, которые запрещают честному человеку, вроде меня, зарабатывать на жизнь. Честный и вот человек. это, мистер Блэксет, по-настоящему плохо. Я бы даже сказал неконституционно. Теперь, понимаете меня? Это не оправдывает то, что вы делаете. Азартные игры не закон. Азартные игры тоже безнравственно. С вами не поспоришь. Это не оправдывает то, что вы делаете. Ладно, но это не оправдывает то, чем вы зарабатываете на жизнь. О боже, вы меня вообще слушали? Да. А, ладно. Когда правительство принимает такие законы, у людей остается лишь одно верное средство борьбы с этим. То самое средство, которое сделало Америку великой гражданское неповиновение. Так что, как истинный гордый американец, я просто должен не повиноваться. Ну, не предлага не предполагать ваших способов. Вы искажаете правду. Возможно, вы искажаете правду. Вы искажаете правду, чтобы оправдать организованную преступность. Нет, нет. Может, когда-то это и было организованной преступностью, но не теперь. Я не всегда был у руля, вы же понимаете. Совсем нет, сэр. Я начинал с самых низов, когда всем заправлял счастливчик Блицин. Просто бездарь. Он опирался на страх, вымогательство, насилие. Все в таком мерзком духе. Когда же наверху оказался я, то сразу решил, что люди будут слушаться меня не из страха, а из благодарности. Я решил помогать людям, чтобы они помогали мне. Да, мне очень помогло, когда ваши головорезы меня избили. Спасибо большое. Нет, нет, нет, нет. Эти дуралеи даже не подозревали, что вы детектив и что вы на нашей стороне. Может быть сначала. Но они прекрасно знали, кто я такой, когда связали меня и начали дубасить. Неужели? Такого я не одобряю. Кто это был? О! Только носорог! Это был Колберт. Вот ублюдок. Не беспокойтесь, я с ним потолкую. Такое поведение недопустимо. Прошу, примите мои извинения, мистер Блэксет. Знаете, на меня работает много людей. Их семьи зависят от моего бизнеса. И не только. Приют Святого Христофора практически исключительно существует на мои пожертвования. Вдовы моих бывших сотрудников обеспечены до конца жизни. Их дети учатся бесплатно. Легавы меня не трогают, потому что знают, мой бизнес никому не вредит. Даже наоборот. И... О! Похоже, приехали. Все, Наксорок, да выеживался. Да выеживался. Вот ты попал. С этим лицом мы разберемся. Или кто он там, шакал? Но это не пес. Кто это? Кто это такой? Дом еле. Говорю уже, я на вашей стороне. Ступайте, осмотрите там все, а я подожду внизу. А потом, возможно, вы передумаете и поделитесь со мной своими находками. Или нет? Решать вам, мистер Блэксет. Я, естественно, вознагражу ваши усилия. Колберт, иди-ка сюда! Ай, хорошо. А, выпишу, что мы пиздея, а можешь А нихер нам угрожать, да? О, стоп! Куда я пошла? Куда я пошла? это, же это. Короче. Все, надо заканчивать. Все, спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. И до встречи со всеми в следующих сериях. Всем спасибо, всем пока-пока.